Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и у меня вот так вот внезапно, короче, появилось время, и я решил а, записать видосик, и видосик будет по игре, а, ключ которой мне скинул один из подписчиков, вот, автор этой игры, вот, а, как он сказал, игра... В принципе, проходится за минут 20, но из-за ее сложности прохождение может затянуться и намного дольше. Часа может на полтора, ну, смотря, смотря как, как будем проходить. Вот. Я не знаю, а пройдем ли мы ее полностью, либо мы ее посмотрим. Просто как пойдет, все зависит от вашей активности под этим видео. Вот. Так, а... Давайте посмотрим. <дес> Здесь половина на английском, половина на русском. Если у вас маленькая разрешение экрана. Ага, ага, ага, понятно. Это все понятно. Так, есть тут ореал, а есть туториал. Это типа помощь, да? Инструкция по игре. Давайте посмотрим. Нам же нужно узнать а... управление и как вообще, что это так на английском и есть на русском. Перемещение в зад. А, взда, то есть Взад Чтобы сделать рывок, нажмите левый shift Если враг догоняет, то это поможет отдалиться от него Окей Чтобы выстрелить с дробовика, нажмите левую кнопку мыши Понятно Чтобы пополнить безопас, подбирайте черные коробки с красным крестом Когда боезапас будет заканчиваться, оружие воспламеняется, что будет предупреждать о скором самоуничтожении оружия Что приведет к смерти героя из-за взрыва, поэтому постарайтесь этого не допустить Вот так вот, интересно так, чтобы, выполнить, чтобы пополнить здоровье, собирайте черные коробки с зелеными крестами. Понятно. Нужно продержаться определенное количество времени. Уровень закончится с концом музыки. Окей. Короче, продерживаться нужно будет какое-то время. Также разработчик сказал, что... Uh, это всего лишь первая часть, планируется несколько частей этой игры, короче, как не, несколько глав, я так понял, да, вот, ну, ладно, посмотрим, увидим, что это вообще, есть бести... бестиарий, короче, давайте посмотрим, а, смотри, даже открыты uh, виды противников, окей, okay. горбаге отбросы Нечто мертвое, рожденное в глубинах недр, впервые было замечено в пещерах Дершел в 147 году эры Рептайл. Как и остальные мертвые оболочки, был создан с остатков человеческой цивилизации, отбросы отбладают небольшой скоростью из-за отсутствия ног. Из преимуществ имеет руку-копье, образовавшееся из-за мутации костей передней конечности, а также человеческие зубы, которые могут слегка повредить кожу, уровень опасности низкий. Чем-то, знаешь, похож на некроморф из Dead Space, да? Так, Фрапид uh, обмотанный. Человеческое тело обмотано бинтами, под ними скрывается кожа, покрытая химическими ожогами. Они появляются из uh, появились из-за эксперимента, проводимыми учеными в лабораториях еще во времена прошлой эры. Обмотанные, крайне агрессивные и при укусе могут вызвать множество опасных заболеваний. Данные существа быстры и с легкостью догоняют человече... человекоподобных рептилий. Уровень опасности низкий. Окей. Ратинг вор гниющий червь. Мутировавший червь, труп которого гнил, по... но после войны ожил. Довольно живучий и имеет большую скорость. Обычной рептилии его не обогнать. Впрочем, как и человеку, если бы подобность существо жило в прошлом... Уровень опасности средний. Окей, okay, понятно. Так, Виндига. А, пугающие твари, расплодившиеся в пещерах. Дед Шел. Дед Шел. Раньше это было, бараб были барабаны, которые случайно упали в них. Они сдохли от бараба, А, бараны. Барабаны. Бараны, которые случайно упали в них. Они сдохли от недостатка пищи и воды, но через некоторое время трупы баранов смешались с человеческим телом, так и появилось существо, называемое виндига. Они очень ловкие и с легкостью способны схватить добычу на лету. Голодали виндига много лет. Уровень опасности средний. Окей. И кибертентакли, кибертентакли, короче, мертвые черви, которые доставили в лабораторию корпорации New Life, чтобы оживить их с помощью технологии. Так как подобные черви не поддались оживлению с помощью свойств бомбы. Опасные киберсущества способны откладывать личинки даже после смерти. Также довольно быстрый и ловкий уровень опасности средний. Ок. Есть уровень опасности низкий, есть ур уровень опасности средний. А, высокого пока нет, пока не вижу. Окей, ну что, давайте начнем, давайте попробуем, что это такое, что это из себя представляет. Ссылку на... Steam, короче, если игра вам понравится, можете а, ее скачать. Там сейчас, по-моему, как, он, как а, разработчик сказал, идет а, 45 или 47 процентов скидка на эту игру. Поэтому, а, если вам понравится, можете себе приобрести. Окей, а, есть, уровень, а, есть выбор уровня. up-down, а, ну, Notwing Back какой-то и The Trap. Окей. Давайте попробуем сначала, с самого начала. Так, даже с ГАДСТЭНа есть, окей. Песель. Ну, какой-то странный пёсель. Ну, судя по всему, это какая-то выдуманная, да, реальность, видишь, или это другая планета, Короче, упал пёсель какой-то в яму, это наш герой, судя по всему, да, вот этот а, слоноподобный, рогатый, непонятный человек, вот, а, это наш герой, упала собака, короче, пропала, он, наверное, отправляется на, на ее поиски куда-то вниз, или он спадает за ней, короче, короче, это некий Ники, Джон Уик, окей, спейс, Skip. скип, давай, так, где я, где я? Ага, я сбоку. Я сбоку. Так, стрелять. Не понял, давай рестарт. Что это такое сейчас Так, давай, давай, давай. Бинта обмотанные нападают. Так, так, так, сзади, сзади, сзади. Так, есть. Ага. Так, Жизу я взял, патроны я взял, получается. просто Патроны это красные. Надо экономить, короче, патроны, получается. Красная полоска это у нас боезапас. Мощный саундтрек. Ай-яй-яй, вот эти вот быстрые падлы, которые вот замотанные. И они, бляха. И они, короче, быстрые. Быстрые И не с первого раза смотря они умирают Так Можно я постою где-то вот так вот В сторонке, короче Ай-яй-яй-яй Так, у меня патроны, патроны кончаются Воспламенилось оружие Окей Пока у нас хп вроде как хватает Так, патроны, наверное, патроны я возьму Что за бульканье происходит? Я не понимаю Леха, как он там оказался? Как он оказался, короче, вообще откуда-то появился? Ай-яй-яй-яй-яй Так, патроны, ладно, боезапасные взяли Окей, еще один возьмем и там сверху, по-моему, Жиза, и... находится еще запасы. Бляха-бляха-бляха. Ай-яй-яй. Так, мои запасы я взял. Окружают, вообще просто нападают. А окружают они просто вообще не хило. Это только первый уровень, представь. Да, игра как бы, в принципе я столько патронов вообще впустую. Мимо выпустил. Надо боезапас врать. Вот эти, вот эти, вот эти вот твари! Ааа, ХП, ХП, ХП, ХП. Бляха. Так, надо, короче, а, я думаю, здесь сверху для начала находиться. Потому что здесь поближе ХП находится и. Если что, можно будет восполниться. Так, так, так, так, так, так, так, Хорошо. Хорошо. Пока держимся, держимся. Насколько долгий, Долгая музыка. Помним, да, то, что... Да, бляхай, я в него же выстрелил, попал. Почему он не сдох? Это да собака. Точнее, непонятно, кто это. Бинтованная голубая. А, а, так, давай еще раз... Здесь же. Бляха, ХП зачем взял? А, застрял. Надо вниз, вниз, короче, перебираться. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Отлично. Поближе к боезапасу. У меня у меня ХП, кстати, очень мало. Осталось. Надо, короче, как-то продержаться. Что? Почему не выстрелил? Я умер. У меня куда-то, короче, окно игры улетело, я не знаю. Так, игра почему-то открывается в окне. Я пробовал, короче, на весь экран, но почему-то у меня не работало. Не знаю, либо это только у меня, либо, не знаю, разработчик проверь эту фишку. Так, окей, патроны, боезапас Хорошо Так, хорошо Хорошо Так, уже вторая стадия мелодии пошла Надо, наверное, забирать патроны и передвигаться вверх ай яй яй яй яй яй яй яй яй, -яй! Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо вот третья стадия музыки пошла отлично продержимся ли нет вот в чем вопрос быстрее быстрее быстрее так музыка кончилась погоди о и о отлично мы прошли первый уровень с вами мы прошли клаустрофобию давайте посмотрим второй второй уровень о, смотри, смотри, черви. А, ни хрена себе, он просто прилип ко мне. <laughs> он про червяк просто прилип ко мне. Так глиста. Тихо, тихо, тихо. Ой, а что за лаги? Что за лаги? Что за лаги? Тихо, тихо, тихо, тихо, отвали! Что-то, что-то, что-то этот уровень подлагивает. Бляха патроны взял, ну ладно, да блеха А это что такое, я застрял в какой-то семечке Я застрял в какой-то семечке Погнали дальше Бляха, вот эти черви просто, смотри какие настырные Прям настырные патронов в них надо? Да почему я сдох? Он же до меня не до этого не, не дошел, не не, не дополз. Что происходит, Что происходит? Окей. Да бляха! Это окно у меня просто меня раздражает. Почему оно, короче, в окне открывается? Когда мышкой я дергаю туда-сюда, по. Окно, окно бывает сдвигается так погоди я я, я я я я опять я сдох опять я сдох да нет а, они просто прилипают короче эти а, черви а ты посмотри они просто у них скорость намного быстрее чем моя они они, они прилипают они прилипают, как банный лист к жопе, короче. Сколько смертей уже. Окей. Не, но чувствую я этот уровень... <laughs> этот уровень чувствую я, мы не пройдем, потому что... Я не знаю, как это пройти. <laughs> Действительно, я не знаю, как это пройти. Просто, просто э, сразу моментально. Доли секунды, доли секунды, и меня просто убили. Да как? Так, там аптечка внизу есть. Есть аптечка внизу и куча боит запасов. Да я по тебе попадаю стреляю. Почему ты не дохнешь? Окей. Так, и движемся к аптечке туда быстр быстр быстро. Да ты застрял вообще. В чем я застреваю? Я не понимаю. Почему, почему я застреваю? Что там такого лежит? Я сраные черви, черви. Так, ладно. Бегом, бегом, да Уже начинает меня просто что-то пукан под, под, под, под, под, под, под, под, да в смысле, вот он прилип просто ко мне и все. Я стреляю и... И... и хоть бы что. Так, стоим здесь, короче. Да в смысле, в смысле. Почему он стреляет куда-то косо? Я, я... Ой, а что за лаги, за лаги, -то. за лаги, -то. за лаги, за лаги, за лаги. Что за лаги? Окей, okay, друзья. Так, ладно. Как мне выйти отсюда? Давайте посмотрим а, следующий уровень. Я чувствую, что этот уровень мы с вами не пройдем Таким Давайте посмотрим третий уровень Ой Какая громкая музыка Просто такой Какой-то Какая-то кислота, знаешь, играет Леха червяк этот санк. Где аптечки? Где аптечки? Быстро. Боезапас, хорошо. Аптечки мне нужны. А почему все красное стало? Что такое? Почему все красное? <сülash> <сülash> так, ладно. Вот я вот сейчас, я смотрю, с первого удара, короче, вынес э, червя. Так, так, так, так, так, так, аптечки, аптечки, где аптечки? Мне нужно найти аптечку, чтобы знать, где она находится. Или в этом уровне нет аптечек. О, вижу, две аптечки. Хорошо. У меня боезапас кончится. Да уйди да. Ладно, бой забыл, бой забыл. Ой, а ты! Лобый запас, запас! Ой, это что такое прибежало? Это эти бараны! Мутированные бараны там прибежали. Вот это что такое? Почему я ничего не вижу? я все равно сдох. А сдох от того, что, скорее всего, у меня патроны кончились. Так, ладно. Где-то, где-то, где-то справа внизу, справа сторо... Ты застрял! Где-то внизу, с правой стороны, короче. Аптечки Почему это? Что такое? Почему это красное все? Почему? Что, что это происходит? -то? Жесть, короче Окей, давайте еще раз и посмотрим э, последний уровень Судя по всему, игру мы не пройдем Судя по всему, игру мы не пройдем так, в принципе, игруха залипательная. У кого э, э, нервы стальные... О, смотри, еще здесь эти... У кого нервы стальные, те могут, короче, попробовать ее пройти. Ссылочку я оставлю в описании, если что. Я не вижу ни черта, бляха! так так так так так так так так так а я забыл, что вот эта штука есть ускорение. Ну-ка. А если просто не стрелять, а просто бегать? Почему меня лагает? Леха. Давай кончай музло. Леха подлагивает жестко. Я умер. Опять я умер. Почему я умер? Я же мимо всех бегал так ладно давайте последний уровень возможно лагается за того что у меня в окне поэтому леха здесь еще какие-то ловушки жесть какая-то этот уровень вообще наверно не пройти будет там эти тен тен так, тен Вообще жесть. Это вообще жесть. А не уровень. Давайте еще раз. Яха, так быстро. Давайте еще раз. <с> так быстро. Ой, все. Ой, все, короче, ой, все. Так, ладно, друзья. Собственно, закончим. Вот мы посмотрели, да. Пройти мы ее, скорее всего, не пройдем. Мы прошли только первый уровень. Но если игруха вам зашла и будет активность под видосом, вот, а, то мы еще раз можем попробовать, в принципе, поиграть в нее. Вот. А, не забываем ссылочку. Кому понравилось, можете приобрести ее в стиме. А кому а, пф, ссылочку я оставлю в описании. Вот. Там скидос, короче, на нее. И огромное спасибо за предоставленную игру, за Ключ, вот, автору. И кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий, всем пока.